Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про вот такую покупку из FixPrice. Это уксус-ополаскиватель блеск и сияние волос с виноградом. Разработан совместно с экспертами японской косметологии. Покупала я его за 55 рублей, протестировала уже. Так... Что пишут? Идеальное природное средство для силы и блеска, и сияния ваших волос. Продает блески шелковистость, укрепляет волосяные фолликулы, предупреждает сечение и ломкость. Натуральный кислотный компонент помогает ухаживать за кожей головы и волосами, которые часто подвержены укладке, сушки, укладке и сушке феном. Способ применения – нанести на чистые влажные волосы перед последним ополаскиванием. Мягко помассировать для равномерного распределения средства, смыть теплой водой через 1-2 минуты. Так, здесь идет у нас 200 миллилитров. Пахнет, кстати, у не уксусом, а действительно виноградом. Что хочу сказать про это средство. Средство мне не понравилось, честно скажу, потому что, во-первых, после него волосы сухие очень у меня были. И расчесала я их вообще с трудом. Пришлось дополнительные средства пользоваться, чтобы расчесать волосы. В общем, как-то я не оценила и очень большой объем здесь уходит. Считайте, вот один раз я попользовалась, уже ушло где-то вот столько. То есть его хватит раза на три. Вот. Так что как-то не знаю, на мои волосы как-то не подошло. Может, у других, конечно, будет лучше, но я как-то вот не оценила. За 55 рублей, в принципе, не жалко. Вот. Ну, попробую как-нибудь еще раз, если решусь. В общем, посмотрим. Может быть, первый раз как-то не очень было, а второй раз будет нормально. В общем, посмотрим. В общем, смотрите, сами брать или нет. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!